Севолод Райченко, российский блогер севастопольский, недавно посетил Мелитополь, другие города, освобожденных территорий Украины, как я представляю. И вот заметки на полях, заметки путешественника. Сегодня мы попробуем вас пораспрашивать, как и что. И я начну сразу вот с вопроса. Значит, 10 августа ряд украинских СМИ как раз по Мелитополю опубликовали новость, что там прогремел взрыв возле штаба «Единой России» где готовится референдум, и комментируются украинскими СМИ так, потому что 90% мелитопольцев настроены решительно против присоединения к России, ну и, соответственно, враждебно угу. к Российской Федерации. Есть ли ваше видение этой новости и комментарии к ней? Ну, я социологию не вел. На мой взгляд, цифра 90% снята просто с потолка откуда-то. Вот. Я понимаю прекрасно, что там есть люди, которые скажем так не приемлют Россию, да, то есть относятся как бы к российским войскам, к России как оккупантам, да. Вот, а, скажем так, есть люди, которые наоборот поддерживают. Ну, соотношение хотя бы общее как вы Мое ощущение, вот я, скажем так, опять же субъективное будет. Субъективное. Я был в Херсоне до этого. Вот Херсон более, скажем так, про чем Мелитополь. Угу. Вот. В Мелитополе как-то и атмосфера спокойнее, и люди дружелюбнее, и ну, как-то контактнее, что ли. То есть, ты идешь по улице, ты не видишь особо косых каких-то. То есть, взглядов. к россиянам лояльно, вполне, вполне сильно да. дружелюбнее. Вот то, с чем я сталкивался в быту, то есть не было вот там каких-то. Ну, ты же чувствуешь взгляд, да, когда ты общаешься в магазине где-то, с кем-то. Некоторые тебе могут напрямую сказать, как это было, допустим, в Херсоне. Вот. А в Мелитополе там все-таки более такая спокойная, как бы дружественная атмосфера. Опять же, это не означает, что там все за. Я понял, услышанное. Ну, теперь давай, собственно, к твоему путешествию э, и к заметкам путешественника. Давай начнем с самого начала. Ты решил э, просто как севастополец, как блогер или как представитель СМИ поехать э, в Меритополи, к примеру. Uh -huh. То есть вот с момента этого легко ли вот нам, журналистам... Меня, например, я как журналист захочу съездить. Или, или не знаю, там э, мой друг, сосед навестить своего там дальнего родственника. Uh -huh. Легко ли сейчас из Севастополя попасть в Мелитополь. — Все зависит от а, твоих а, обоснований. Да? А, на границе, во всяком случае, есть вот а, такое понятие, как а, обоснование въезда. А, что касается поездки в качестве журналиста, но ну, а, оба раза, я, ну, опять же, сейчас к Мелитополю вернемся, но, как бы я ездил сначала в Херсон, там mm -hmm. два месяца назад, потом ездил в Мелитополь. Да, и Каждый раз как-то нас пропускали. То есть я ездил в компанию, у нас была машина с севастопольскими номерами, вот, и было у нас каждый раз 4 человека, которые ехали. И у всех, за исключением первого раза, меня и водителя, как бы, да, то есть, во второй раз, у всех с собой были Хорошо, журналистские я... удостоверения. Вот да. Я уточню: я хочу, я любопытствующий я читаю новости, смотрю телевизор, у меня есть там мешок медикаментов, я думаю, поеду-ка, передам кому-нибудь там. Угу. Вот просто, иду заодно там посмотрю. Помощь. Да, вот поеду как индивидуально, как просто человек неравнодушный. У меня нету родственников, у меня нету там железных обоснований, я гражданин России, житель Севастополя. Я смогу проехать или нет? Я не могу тебе сказать на это однозначно да или нет, потому да. что я так не пробовал, подозреваю, что есть риск, как бы, что тебя могут не пропустить. Надо там... Там, спички соль с собой брать там ножи вот собирайся в мелитополь так еду запаса на три а, там мифология шара сон нас э, человек э, ну, тоже журналист который там работает с марта месяц да то uh -huh. есть вылазно э, просил взять с собой рулоны туалетной бумаги зева да то есть четырехслойные как бы потому что ну вот честно там гостиница в которой мы располагались там такая советская э, папир вот понял. который просто в руках рассыпается да? то есть вот с этим, ну, и там многие другие вещи тоже в дефиците. то есть э но чтобы но если уж туда ехать, что рекомендуете взять всегда пригодится. Вот элементарно, да? Там же, видимо, еще не так налажено народное хозяйство, полноценно, как в Севастополе, где-то. Ну, скажем так, все продукты первой необходимости там есть. Это правда. То есть ты приходишь, у тебя там вот мелитопольский магазин, как бы, да, то есть мука, сахар, гречка, там еще что-то. Это присутствует. Но ассортимент не богатый. То есть ты заходишь, и у тебя вот такой стеллаж в четыре там слоя с Балтикой-семеркой. Вот. Нет, у нее есть еще один соседний стеллаж, там тоже какое-то пиво, но ну, буквально 2-3 сорта. Вот. Mm -hmm. Просто плохо с ассортиментом. Ну, какие, с какими-то вещами совсем плохо. В Бердянске, например, еще Бердянский был. В магазине я видел вот кучу пустых полок для это сигарет вот и всего две марки сигарет. — Бердянский, да. Меритополь, это какие числа? Чтобы было понятно, о каких временах а, это было, вот конец июля, это 29-30-го были в Берденске, угу. вот 29-го были в Мелитополе, ну, были в Мелитополе. Э, ну, то есть, например, там какие-то сигареты, <с> что называется, простите, мыльно рыльные лучше с собой брать сюда. Ну, достать это можно. Но, но, но, скажем так, как бы придется, некоторые вещи придется постараться. Да? Угу. То есть, при желании, вы можете достать даже там украинский там, алкоголь. Вот и другие товары. Вот. И, либо потому что вы изучите Там... ассортимент магазинов. Вернемся mm -hmm. к экономике. Смотри, вот хорошо. Ты пересек. Вот последний раз твоя поездка пересек э, mm -hmm. границу Крыма, значит, и Херсонской области. Так я понимаю. Мы в Генецическ, например, попадаем. Последний раз. А ну да, правильно, да, конечно. Uh, и меняется ощущение, развития там написано. Краски сгущаются, чувствуется там, напряженность, опасность. Вот как первый это, раз, там? когда ехали в Херсонскую область, вот, в июне, у меня как человека, который там до того не был, вот, было некоторое такое ощущение, как только ты проезжаешь границу, там за нашим КПП, да, то есть, который ты проходишь, раздолбанная в хлам как бы, да, то есть КПП украинское. Mm -hmm вот э, покореженные какие-то отбойники там ну, не буду описывать все травмы, <непогноз> как бы, вот и начинаются блокпосты и соответственно ты едешь ты понимаешь что этих блокпостов достаточно много на каждом вот, проверяют или это выборочно нет проверяли не на каждом но там скажем так, э, останавливали за время поездки, наверное, раз шесть семь Это первая поездка? — Да. А обратно, например, ну, то есть в Мелитополь примерно такая же история. Вот. Но э, у меня первые ощущения были от поездки в Херсонскую, что блокпостов все-таки было больше, чем сейчас в С mm -hmm. вот. Чем связано как бы с, с обстановкой конкретно вот в данном районе или же как бы с тем, что время прошло и как-то поспокойнее стало, я не могу сказать. Mm -hmm. вот. Но э, ты едешь, ты видишь эту концентрацию блокпостов, как бы ты видишь такую как это называется между полями когда у тебя лесопосадки идут угу. и некоторая тревожность от того что лесопосадки полотную к дороге ты же там начитался да да партизаны вот, вот да, это, и ты едешь, едешь на российских такое. номерах на севастопольских и соответственно черт его, ты понимаешь что ты не являешься приоритетной целью в случае там если там дрг какая-то да. или еще что-то тем не менее да то есть подспудно да то есть какой-то такой страх он присутствует и один мой коллега когда ехали еще в херсонскую да, то есть он решил приоткрыть окно как бы начал что-то снимать вот только-только там смартфон направил в сторону ветряков и тут же такая короткая очередь вот где-то рядом ну не сказать чтобы это было очень страшно да то есть просто вот такой вот штрих к ситуации. А что по дороге, вот заправки, там, кафе, вот это вот вся как инфраструктура дорожная. Там заправиться с... это проблема? <сас> заправиться можно, просто этих заправок сейчас стало поменьше. Вот, что на пути к Херсону, что на пути к Мелитополю. Ну вот мы проезжали называется Поселок Новый Мир. <сасыпь> И там размародеренная заправка, то есть, просто вот э, выбитые какие-то двери, вот, эти разъезжающиеся. Ты просто входи, как бы кто хочет, как бы да, то есть раз, раз, разобранная сама заправка, как бы, да, то есть, ты видишь там вот эти вот узлы, как бы, которые внутри находятся. Ты заходишь внутрь в офис в офис, ну, да, где, где, понял, бы, где бы ты раньше хот-дог купил или расплатился. Да? Вот. И у тебя там стоит разбитый унитаз, Вот украинцы любят как бы, шутить по поводу унитазов, как бы, да, то есть у -у -у. Там, что такое мародерство, там стоит раздолбанный унитаз. И честно говоря, то, что я слышал и то, что я читал, как бы, то во многом там постарались собственно местные. Мне несколько случаев запомнилось. Самый яркий случай это мы ехали из Мелитополя в Бердянск, и мы постоянно ехали, обгоняя как бы, колонны военных, uh -huh. техники прочего. И перед нами ехала машина, то есть легковушка. И с пассажирского кресла, около водителя, в окно девушка высунула красный флаг. Вот такой, ну, флаг победы, да? да то есть да, не я СССР, понял. как бы. Да, я, я, я понял. И а, машина как бы стала объезжать, вот, соответственно.. Технику, и она махала, как бы, этим флаг. Запомнился это, значит. конечно, запомнилась. А а что... да, да, да, да, с херсонскими номерами. Вот. Ну и, соответственно, ребятам, которые там ехали, ну, видно, было, что им приятно, они махали там, как бы, да, то есть э, машина сигналила. А также был момент, когда мы решили зайти в хлебный отдел, спросить поляницу, или как она там правильно называется, никогда не выговорил. да и выяснилось, что хлеб уже разобран, к сожалению. Там печенье, прочее было. То есть там небогатое Это отдел. в Мелитополе. — В Мелитополе, uh -huh. да. И женщина, она нам сказала, что, ребят, типа того, что я вижу, что вы россияне, спасибо большое, что... Она, видимо, нас приняла за военных. Uh -huh. вот. Спасибо большое, что вы типа, пришли. Вот Я сама... там. Не буду говорить конкретный город, как бы, да, то есть вот э, с юго-востока э, э, Украины я всю жизнь считала себя русской и говорит, почему я должна вдруг как бы, да, то есть э, превратиться в Украину? Ну, это вот у нее такая нет, позиция, нет. то есть она поддерживает, но говорит, я не могу об этом говорить во всеуслышание. Потому что, ну, у меня разные соседи, разные люди. Вот, но я хочу, чтобы вы знали, как бы, что мы вам рады. Все-таки атмосфера э, страха есть такая у местных. Я думаю, да, да, у местных присутствует. Хотя а вот чего, там. А чего бояться, как ты понимаешь, это? Ну, я понимаю так, что люди боятся какой-то диверсии, террор, акта террора, как бы, да. То есть неизв... ну, у людей есть неопределенность. Многие боятся именно неопределенности. Они не понимают, чем это все закончится. Вот. И очень хотят чтобы э, российская армия как бы да то есть осталась чтобы осталась Россия. вот а по, по факту как бы да то есть они не знаю это мало ли а вдруг как бы сюда опять продвинется Украина и что там что опять с ними, ну, с, не с ними, что, что произойдет, если они сейчас как-то будут... – И нужна там, уверенность в завтраке. – Конечно же. – Часто мелькает, что иногда нет-нет, и из химарсов этих, будь они неладны, прилетает в Мелитополь что-то, ну, в район Мелитополя. Ты когда был, что-то такое было, обстрелы ну, какие-то? у меня была вот история во вторую ночь нахождения, там, мы сидели во дворе, место, где мы разместились, скажем так, угу вот и это примерно час ночи был и ты слышишь э, такие два как бы сказать Опять же, раз, как там, там с очередью было двойной, как бы, да, то есть здесь пуф, пуф. Угу. А, И ребята, которые рядом с нами были, они говорят: о, типа того, что где-то рядом, то есть, возможно, по нам, как бы, да, что-то летело, как бы. Какие проблемы ты видишь в организации жизни Мелитополя после, вот, скажем так, спецоперационной? Как ты понимаешь, вот сейчас говорят о референдуме. Угу. Проблемы интеграции, если референдум состоится, да, С чем, что, вот, какие вопросы там тебе бросились в глаза проблемные? Ну, проблемный вопрос, это опять же, я повторюсь: неопределенность. То есть для людей, как бы люди пока как бы. Я понимаю, что если фронт начнет двигаться дальше, вот в сторону, как бы там. Киева, Запорожье, не, не будем там, всю uh -huh. линейку рассказывать, да. Вот, то, наверное, у них и спокойствие будет уверенности побольше. Для управления территориями это недостаток. Дефицит кадров так. Вот, с нашей стороны, с российской. Вот, я знаю, что ищут подбирают для администрации не только для администрации как бы для там больниц для школ как бы и с этим проблема потому что набрать достаточное количество специалистов не получит не так много людей кто а, хочет туда ехать Боят. А, из россии именно да? да скажи вот вопрос замечательный а, сейчас целый десант из Севастополя уже пошел, там Первый Кусов, например, в Луганскую Народную Республику. Говорят, что и сейчас мы ждем каких-то, возможно, тоже новостей. Туда регулярно мотаются наши чиновники по всяким делам. И звучат, и звучат очень размытые формировки. Мы поможем. Но вот, например, Севастополь помочь не деньгами, а вот некими организационными какими-то вопросами. Mm -hmm. Это про что? Вообще эта помощь там нужна? Я сегодня... Смотр... Ну, вот приехал, например, Голов, да, uh -huh. Условно говоря. Ну, уж так. Или там Павел э, Ена. Uh -huh. А чем они организованно там ну, могут помочь? Рассказать об опыте работы, как организовать работу Кос или там паромную переправу? Поделиться каким опытом мы ну, в Севастополе можем? Мое мнение такое, что э, люди в первую очередь, там, конечно же, там много чего решать нужно, но в первую очередь они нуждаются в работе. Вот... У меня есть мнение, что вместо того, чтобы завозить сюда таджиков и узбеков... — без да, дальнего, возьмем. — Ну, оно не то, чтобы дальняя, дальнего. Без дальнего, ближнего. — Ну да, а имеет смысл как бы, привлекать а, людей, опять же, тех, кто готов работать на тех рабочих специальностях, высококвалифицированных, низкоквалифицированных, из там культурно близкой нам среды. — Итак, вот важный момент, давайте mm -hmm. зафиксируем. Севастополь мог бы организационно здесь, внутри, даже не посылая Горлова, подумать о том... Чтобы заместить, например, рабочих на тех же стройках из Азиатских республик, mm -hmm. да, которые, кстати, проблемные в террористическом плане они достаточно сложные, назовем так: сложные. Ну, мягко скажем говоря. так, некоторые граждане Украины они тоже теоретически могут быть проблемами, но в целом, как бы мне кажется, тем не менее, мы могли бы, в общем, в принципе, вот такие же. Организовать... Русские, Порядка, mm -hmm. наверное, 4-5 тысяч рабочих мест. Я не знаю, сколько мест можно организовать. Но, но вот я... только недавно просто мы писали mm -hmm. новость, что в Севастополе официально, официально трудовые иммигранты получили 4,5 тысяч разрешений. Uh -huh. Сколько неофициально мы не знаем. Понятно. Но вот я из этого делаю вывод, что мы в общем можем создать условия, чтобы строительные компании и компании, которые выигрывают конкурсы в Севастополе, нанимали, например... Uh -huh. э ребят со освобожденных территорий. Да? Где, кстати, очень классные там, сварщики, инженеры, вполне себе ничего. Но... Раз мы не можем У... туда... Укра... Украинские строители, отделочники, они очень долгое время держали пальму первенства среди а, гастарбайтеров в а, России в 90-е, в начале 2000-х годов. Это позже их сменила Средняя Азия. Вот. А... Но, по крайней мере, сейчас временно. Севастополь напрямую деньгами помочь не может, но дать рабочие места людям вполне. А это востребовано. Ну, я предположу, что да, что вот таким вот образом можно было поплевать. Плюс ко всему, а, просто туда активнее подтягивать, ну, как минимум, крупный а, российский бизнес – Потому что работа, бывает не только, а, там, стройки, на самом деле, вот, ну, я не буду сейчас про Мелитополь, опять же, там, Херсон, например, да. это довольно, а, скажем так, морской город, там сильные навигационные а, школы, у, ну, высшие учебные заведения, вот, там много моряков. Было. Mm -hmm. Я понимаю, что сейчас, как бы, с международными рейсами проблема будет у самих, как бы, да, то есть да. и у нас самих. Вот, но, как бы ты можешь понимать, да, то есть, чем сильны, какими специальностями те или иные регионы. И может быть кого-то как бы, оттягивать, либо же а, заводить бизнес на территорию уже а, освобожденных территорий. Ну, то есть, и крюинг, и там людей например, крюнговые компании, да, которые да, могли да, бы то, запросто э, подбирать. Э, состав для отечественных компаний, которые, собственно говоря, возможно, нуждаются в тоже хороших специалистах. Ну, наверное, да. Хотя... Но, кстати, это отдельная мысль. Я так думаю, что она... Вот, условно говоря, если мы пошлем туда чиновника руководить мелитопольскими процессами, mm -hmm. который не знает Мелитополь, на самом деле это проблема будет. Ну, то есть я приезжаю, какой бы вы ни был высококлассный специалист, а я в последнее время сомневаюсь в этом, mm -hmm. и я вхожу в незнакомую мне обстановку, ситуацию со своим укладом, надо знать, что ну, каждый, у каждого города есть свой уклад, есть свои центры влияния, группировки, там, деньги и так Понял. далее, про местных и варягов. И тут я резко начинаю вот рассказывать, что надо правильно бордюр класть вот так. А почему я об этом говорю? Потому что я кроме бордюров ничего не умею делать. Ну. — С бордюрами там очень интересные ситуации. — Ну, это я примеру. Надену. Это, конечно, метафора. Ага. То есть вот это прямая помощь, косвенная помощь, но более практичная, которая могла бы от Крымой Вот мое мнение, что все-таки курировать и координировать, контролировать процессы лучше присылать российских чиновников, ну, конечно же, не всех подряд, как бы, да, то есть, а стараться найти компетентно. Но людей, опираясь на местные кадры. Ну, безусловно, да. То есть, потому что если вы не будете опираться на местные кадры, как бы вы будете, как те архитекторы, которые у нас хорошо. зачастую планируют какие-то ремонты, вы как даже не выезжаете сюда. — Вы в Севастополе хорошо знаете, mm -hmm. знаете его партноменклатуру, назовем это так, да, нашу. Кого вы считаете достойным делегировать туда, на, на год mm -hmm. подтянуть, так сказать, административный ресурс? Вот какую фамилию вы бы назвали? Чтобы не было стыдно. Вы знаете, Владимир... ну, Вам, как Севастополю, и мне. Мы могли потом гордиться, говорят, и нам люди сказали, спасибо большое, классный мужик. Я подозреваю, что Толмачев сейчас на своем месте. Если бы тебе вот, позвонит Толмачев и скажет, у меня есть должность, там... Небольшой отдел. Пошел бы работать в Мелитополе или в Ферсон. Я думаю, Толмачев мне не позвонит, потому что у меня не да, то есть слишком большое оппозиционное. Уберем фамилию Толмачева. Просто mm -hmm. вот тебе поступает предложение, ты скажешь, на не да или нет. Смотря что это будет за должность, буду ли я компетентен для этой должности. В теории, да, я для себя эту возможность бы рассмотрел. Если по компетентности. А чем тебе интересно заниматься? Ну, по компетентности? Ну, начнем с того, что я по специальности, политолог, как бы, и у политолога масса направлений, которыми я и занимался, да, то есть в время, начиная. Вот... Внутренняя политика, например. Mm. Например, в Херсонской области нужно организовать а, работу знаешь, внутренней политики. Я тебе скажу, чем бы вот мне, наверное, хотелось бы заниматься. Я не уверен, что. — Такое вообще будет, да, то есть это центры интеграции э граждан Украины в, в, в, в, в, в российское пространство. В — В любой из областей, собственно говоря, ты бы не ну, стал приверед... как... привередничать. — Я, скажем так, я не уверен, что если бы это было, например, где-то на Западной Украине, мне кажется, что там Горбатова могила исправят, но мы просто э, слишком разные. А вот в восточных, юго-восточных частях, э, мне кажется, там это придется делать. И это будет очень трудная э, работа, долгая, э, и она не, не, на, не на пару лет, это на поколение, к сожалению. Да? То есть, но вот э, вопросы идентичности, вопросы интеграции мягкой силы, не через колено. Безусловно, они будут востребованы. Если государство хочет иметь лояльное население, с этим населением надо работать. Ну что ж, обязательно в следующей нашей встрече обсудим с тобой, какие механизмы мягкой силы допустимы, что значит «не ломать через колено», во всяком случае, твою точку зрения. Это очень интересная тема для разговора, очень большая. Всеволод Траченко, севастопольский блогер, путешественник из Севастополя в Мелитополь и Херсон, поделился своими заметками, скажем так, на полях, заметками путешественника. Оставайтесь в форпост. всего спасибо. Спасибо за интервью.